Меня зовут Антон Овчинников. Я в составе украинской делегации изучаю культуру Ружского региона, а именно фестиваля Рур Триенале. Мы здесь уже так давно, что у меня успела вырасти борода. Я являюсь организатором фестиваля современного танцевального театра «Зеленка Фест» и керевником, руководителем платформы современного танца Всеукраинской ассоциации. И сейчас у нас в работе находится несколько больших проектов, связанных с использованием постиндустриальных пространств, а также постсоветской архитектуры, которой в большом количестве имеется в Киеве. И в связи с этим мне была интересна поездка на этот фестиваль, чтобы посмотреть, как используют индустриальные, заброшенные или просто нефункционирующие пространства в рамках фестиваля Рур Триенале, так как я знал о том, что это одна из специфик фестиваля, что практически все его события организовываются на постиндустриальных пространствах. Ну, мне кажется, что то, что мы увидели, это дает надежду и новые идеи которые можно было бы использовать. Надежду на то, что и у нас такое возможно, что это может быть интересно, профессионально сделано, и идеи, которые, в принципе, можно пытаться воплощать, несмотря на сложности, но, тем не менее, мы идем вперед. Спасибо. Меня зовут Людмила Начай. Я член Рады Громадской Организации «Конгресс активистов культуры» в РУР я потрапила завдяки программе фонда мобильности от ДЕГЭТа-Института. Дуже хотела сюди потрапити, щоб отримати досвід, побачити наскільки культура може впливати на зміну настроїв людей, то есть райони, які можуть могут получить нове, нове значение, новое жизнь. На сегодня у меня масса вражений, масса вражений от мастерских событий и от того, что я бачила поза основной програмою, которую нам предложили саме с ГТ-институтом. Наиболее вражение все-таки справило для меня это маніфестом проект, который сделан на очень высоком уровне. Я понимаю, насколько много затрачено туда ресурсу але кроме того, каждый день мы проезжали окраины міст, где находится те места, где мы ми спостерігали мистецтво. Меня зовут Елена Волконская. Я работаю куратором образовательных проектов и проектов на новой сцене Александринского театра в Петербурге. Интересен, в первую очередь, сам фестиваль потому что ну, то есть о нем я знаю давно, и, конечно, так как я давно работаю в области современного искусства, больше всего мне интересны именно интересные проекты междисциплинарные, да, то есть когда ну, разные жанры, это скажем, и, ну и уже постдисциплинарные проекты. Вот. Это ну, Рурд одна из самых ярких площадок в широком смысле слова, где представлены именно междисциплинарные проекты. и То есть они формально, конечно, разделены по направлениям ⁇ музыка, танец, ну, театральное искусство ⁇ Но, тем не менее, по факту это, естественно, проекты, которые соединяют несколько жанров. И, в общем, это, в первую очередь, мне интересно было увидеть. И, ну, то есть это актуальные проекты, проекты, которые случаются сегодня. Они говорят о то, том, что происходит сегодня. Второй, наверное, очередь интересно, то, как подбираются новые площадки для того, чтобы презентовать современное искусство, в общем, и то, какие новые требования появляются к тем произведениям и к произведениям современного искусства, и к там, спектаклям, концертам, то есть и наоборот, как площадки в данном случае индустриальные промышленные пространства живут новой жизнью, приглашая к себе художников, режиссеров, музыкантов и, естественно, что Рур-Тринале это, в общем, одна из круп крупнейших в этом смысле и успешнейших, что самое важное, крупнейших экспериментов, наверное, которые удались потому что это, конечно, все действительно удивляет и поражает то величие всех этих индустриальных заводов, фабрик, которые сейчас приобрели новый контекст и новую жизнь. И я вижу здесь, что люди здесь активно, в общем, посещают это пространство. Я надеюсь, что не только в рамках рутриеналия. Меня зовут Григорий Соня. Я работаю в данный момент на фестивале современного искусства, музыки, театра и перформанса территории в Москве, плюс я работаю частично на проекте с Готл-институтом, мы делаем проект УМРА, который расшифровывается как не мер и мы делаем минимацию о правах человека, и плюс я очень много перевожу в театр. Я подала сюда заявку, потому что это один из самых известных театральных фестивалей, музыкальных фестивалей в Германии, потому что у него есть супер особенность, которой нет ни у одного другого фестиваля, он проходит в Русской области, и, соответственно, весь этот уклон на индустриальные брошенные здания, в которых происходит все современное искусство. Во-вторых, это довольно сложно, приехать сюда просто так, потому что разброс всяких площадок по всей вот этой области и так далее. И раз Институт дает им такую возможность, то я хотела ее воспользоваться. Конечно, все было невероятно интересно. У меня была невероятно интересная компания, с которой я все проходила и прочувствовала. И мы очень э, интересно имели возможность все обсуждать и сравнивать наше восприятие и тот культурный контекст, из которого мы происходим. Э, мне немного не хватило, например, э, той программы, которая была здесь раньше. То есть мы приехали под конец фестиваля. В начале фестиваля здесь было очень много обсуждений, лекций, экскурсий, введений и так далее. То есть мы этого всего не заслужили. Стали, и для меня это достаточно большое упущение, потому что то, что меня интересует в большей степени в профессиональном смысле, это, конечно, театральный немецкий контекст. И вот э, его мне немного не хватило. Эм, а в остальном все было прекрасно.